Кулинарный лайфхак Как правильно разбивать яйца Вы знаете, бывает ситуация, вы готовите яичницу глазунью Хотите красивый желток получить отдельно, отдельно белок Разбиваете яйцо и желток расползается по всей сковороде Что вы делаете не так, а как а, неизменно разбивать яйца, чтобы был красивый желточек и белок Ошибка новичков, что делают а, те, кто не знает, как это делать Ножом разбивает яйцо и... Смотрите, опа, что случилось? А случилось вот что. Когда мы разбили яйцо, то острые края порезали наш желток, и он вытек. Еще такая же ошибка бывает, когда разбивают вот так вот, как показывают во многих кулинарных шоу. И там та же история, видите? Острые края задевают желток, и получается такое безобразие. А как надо? Надо яйцо бить вот так, об стол, видите? Все ровно и аккуратненько его разделяем. Идеально ровный желток и ничего никогда не разобьется.